«Как звери друг другу помогают» книга из серии «Живые сказки о природе». Эта книжка самостоятельно прочитает ребенку сказку. Ему достаточно нажать лишь на кнопку. «Красная горка» Виталий Бианки. Чик был молодой воробей. Он не хотел строить свое гнездо, поэтому решил выгонять соседа издаву и занять его дубло. «Заберусь туда», — подумал Чик. «А когда прилетит хозяин, буду кричать». Дубло. Повторное нажатие Останавливает воспроизведение сказки